а валерий экскаваторщик что я вам больше 20 лет сажу. Перекидка грунта света на место. Разработано, да, здесь пойдет коммуникация и надо насыпать просто-напросто. Планировка делать Вот здесь просто объект очень большой. вот Поэтому большой ксалат очень нужен strength <music> «В целом экскаватор мягкий, хороший. Есть там молоток можно поставить, можно поставить э, крашер. нормально. расход топлива. Да, для такого экономичный, экономичный. Все удобно. Удобно все расположено да, для это хорошо. Что еще? Освещение нормальное, видно все. Вот так все хорошо, да, по комфорту». Так, все хорошо.